Добрый день, вы на канале Мартен ЛТД, с вами как всегда Макс и сегодня хочу познакомить вас с главной огневой мощью завода Мартен котлами серии «Индастриал Т». Промышленные жаротрубники, в линейку мощностей которые входят такие номиналы, как от 95 кВт до 1 мВт включительно. Сейчас перед нами котел мощностью 150 кВт, 300 кВт и за моей спиной котел мощностью 500 кВт. А теперь немножко более подробно о их конструкции. Итак, о котлах Мартен серии Industrial T. Это, собственно, разработка завода Мартен. И для каждого из них был выполнен индивидуальный термодинамический и гидравлический расчет. С конструкцией этих котлов будем знакомиться на модельке мощностью в 300 кВт. Здесь уже знакомые нам двери, выполненные по принципу сэндвич-панели и утепленные по периметру асбестовым шнуром. Топка теплообменника в модели 300 кВт выполнена из стали толщиной 6 мм. Далее по мощностям, по мере роста, толщина теплообменника возрастает вплоть до 10 мм на мегаваттном котле. Что касается топки. Топка со всех сторон окружена теплообменником, также дополнительный съем обеспечивает водонаполненные колосники. Эффективность горения и дожих топлива обеспечивает сопла распределения воздуха, которые расположены по всему периметру камеры сгорания. Что же касается теплообменника котла МИД-300 то выполнен он из бесшовной трубы, что исключает возможность течи, обеспечивает эффективный съем тепла и удобную чистку. Все котлы Industrial T работают с КПД не менее 86% и отлично подходят под такое топливо, как дрова, любые виды топливных брикет и угля. Более мощные котлы в линейке Industrial T в частности 500 кВт и выше, дополнительно комплектуется лестницами для технического обслуживания, дополнительной дверцей доступа к зольнику. И если говорить конкретно об этом котле, он подготовлен под установку пилетной горелки факельного типа. Также хочу заметить, что любой котел в линейке Martin Industrial T совместим с любыми пилетными горелками факельного типа, как отечественного производства, так и импортного. И в завершении хочу сказать, что мы все так же уверены в нашей продукции, как и прежде, поэтому даем на нее 3 года гарантии. А себя же хочу пожелать, чтобы ваша система отопления была надежной, эффективной и безопасной. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и, конечно же, покупайте котлы Мартен. До встречи в следующих видео.